Это, короче, вторая часть дичи, когда я был на карантине, че я писал. Прости, прости меня, прости меня, меня. что я был таким ебланом Прости, прости меня, меня. что я. Я же видел, как ты смотришь, смотришь на, на меня подчиняя, А я думал, ты заигрываешь со мной Я думал так, да, но ты мне сказал, что у, у тебя есть парень рычага, Я подумал, нахуя я мне такая Которую под названием шалава Это ты шалава Это шалава, просто она шалава Что я у сказал, у тебя сказал, парень, но у меня взорвался пулкан, да. бля, у меня взорвался, взорвался пулкан, да. чё ты мне так сказала, а -а -а. Я, ебал, я ебал, ебал. Песня подошла нам Спасибо за прослушивание. Подписываемся на мой канал. Спасибо. Вот и подпишешься, будешь володцов. Ей-богу. Ну, это больше понравилось мне.